Всем привет! Вон на канале Мистер Диньяс. С вами Индин. Я продолжаю собирать замечательный набор Я играю Майнкрафт. Так, у нас я собрала такое дерево. Прикольное, да? Так, крокодильчик. Итак, я, я не хотел слишком много серии делать по этот набор я просто укрутил время и собрал половину набора нам остается сделать рейсы здесь будут и еще один этаж здесь сделаю поднять стих по какая по лестнице он может ходить он все двигает и вот здесь кисти и это тоже и ноги, и голова может крутится и давай уже собирать а здесь думаете что будем ставить вверх, будет а да? нет будем мы должны повернуть ее вверх, вот так Теперь мы ставим. Так, можно сюда дерево поставить. Хотя дерево надо. Провзный молитвы корабли и торже пойдет. Если вы смотрите это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Ну, если вы не хотите ставить сразу лайк, досмотрите до конца, если понравится, ставьте лайк, а если что-то хотите спросить у меня, пишите в комментариях. Не забывайте заглядывать на мой канал. Бас. Каждая конструкция у меня, наверное, не выдержит. Все надо укрепить сейчас. он уже начнет разваливаться. Короче, вот Сиф. можно ему голову. И Что она надела? Не поставлю его на грудник. Он может покорять мяса, покорять и падать. Еще у него, как есть шлем, который можно надеть на голову. И снова его поставить. Так. Да. Все, это он не держится. Все, пошутил на твое, он держится. Только его надо покипеть. У нас непонимание на понимании с Мейкрафтами и с Если будет с день, вы, вы, вы, вы, вы будете с этого делили, в протяжении вы будете где-то вот так вы думаете, что я на Нет. Я? Я. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. так, СИФ уходит в путь путешествия приправ. Если нет, то уходит. Короче, давай это не будем отрасывать, но После по сборке. Значит, я здесь что-то заметил где это... Это ТНЦ. Сделал прикольно шоу шоу шоу я да. достал такие руды и если ты сможешь это видео не поднимись и поставь лайк послушай послушай это а мне, мне показалось показал -а. Красиво, ребят, это дуренька. Короче, может я уже отстала, а можем пособирать. Здесь, что дитка, лу, дитка, лу. Я реально чуть-чуть не обосралась от страха. Я так ебала!